Что обозначает слово Яхва? Слово Яхва обозначает тепло, или слово Яхва обозначает тепло от солнца. Таким образом, вы призываете в жизнь свою тепло от солнца, тепло от солнца, и таким образом в вашей жизни появляется не только тепло, а еще и здоровье, деньги и материальное благополучие. Понятно? И, наверное, последняя практика, Это последняя практика Четкого или быстрого предпринимательства. Нужно представлять, будто у вас с правой стороны возле печени есть еще один сияющий шарик. Возле печени есть еще один сияющий шарик. И на вдохе произносите хам, а на выдохе произносите пра ой, боже, это я говорю, а на вдохе произносите хам, а на выдохе произносите пра, хам -пра». Таким образом, если у человека на уровне правой стороны тела, там, где находится печень, переставлять золотистый шарик и произносить хам-пра, то в его жизни появляется богатство и очень успешная предпринимательская деятельность. Давайте мы их перечислим, те практики, которые можно делать на протяжении одного месяца или одного года. Итак, первая практика – это подышали, вторая практика – это звезду нарисовали, третья практика – приставили на левом плече эхе, после этого на уровне груди яхве, после этого с правой стороны внизу представили слово «хампра». Сколько это делать? Давайте я сегодня покажу, как бы я это делал, а мы посмотрим, насколько это займет наше, наше время. Итак, сколько же времени уйдет на то, чтобы я в своей жизни улучшил материальное благополучие? Для этого мне понадобится обыкновенный секундомер. Я сейчас попробую его найти у себя на телефоне. Я, правда, не знаю. Вот есть секундомер. Итак, я сейчас включу секундомер и попробую вот я покажу прямо сейчас я сброшу вот я включаю секундомер и попробую сделать комплекс практик, который поможет мне э, стать более богатым человеком. Итак, первое, что я начинаю делать, мы я сейчас сам сделаю, а потом все вместе сделаем. Первое, что я начинаю делать, это быстро дышать. Я складываю ручки, начинаю дышать. Теперь эхэ произношу, отдыхаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, вытираю лицо, пью чай, выкуривайся, а это не здесь, продолжаю дальше, теперь яхве, <связывая> отдыхаю, считаю до 10, раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Чувствую, как стал умнее. И продолжаю теперь, читаю хампра. Представляю, возле правой стороны своего, своей печени э, находится огненный шар. Я закончил теперь обвожу себя забыл я самое важное теперь придется все заново начинать мне нужно представить будто у меня на груди нарисована шестиконечная звезда делаю это на вдохе и выдохе раз два три раз два три и не бы не раба засветилась и делаю вдох и делаю выдох и в конце Обвел себя и делаю. О, махум, хахухрим, махум, махум, хахухрима махум, хахухрим, махум, хахухрим, махум, останавливаю стоп. И 2 минуты 40 секунд. 2 минуты 40 секунд, вы представляете? Аж заняло целых 2 минуты 40 секунд, вы представляете? Ой, как много приходится тратить, да? Но мне маловато денег. Мне маловато. Я должен чуть-чуть отдохнуть повздыхать ой да что ж такое маловато денег но скоро будет много ой что ж такое и скучно а время еще есть да то есть можно еще что-нибудь поделать хорошо поделаю итак что можно поделать я поделаю движение ручками помните я говорил я поделаю это с мантрайхи при этом представляю на плече у себя вот такое солнышко Хочу еще раз хам-пра почитать. И еще раз на груди нарисовать стеконечную изду. Раз, два, три. Раз, два, три. И представил, будто светится. И останавливаю. Итак, все вместе у меня заняло три минуты. Ну, я вам могу сказать, что если делать это каждый день утром 5 минут и каждый день вечером 5 минут, то тогда утром, если сделали, целый день будет хорошее самочувствие и много энергии. То есть у вас будет подрывающееся настроение, хорошее, ну, какое-то хорошее сосредоточение, много энергии. А если вечером это успокаивает, а также приводит к тому, что вот лучше себя начинаем чувствовать. Также какие есть ощущения? Ну, каких? Можно ли делать дольше? Скорее всего, существует ряд чемпионов. Наверное, есть чемпион Арнольд Шварценеггер, который стал мистером Вселенной, мистером Олимпия, стал там кем-то еще. А суще... Наверное, он вместе с кем-нибудь нам неизвестным, допустим, там Сьози Дикельшмульсмахером. С Йози или там с Эдди Диккельшмульсмахером. Они вместе начали ходить в спортзал, когда им было 18 лет. Но Эдди Диккельшмульсмахер, он не хотел заниматься спортом так часто, как делал это Арнольд Валерьевич Шварцнегер. То есть он это делал, скорее всего, по подолгу И, наверное, ему это нравилось Он заканчивал школу и не мог дождаться Когда он пойдет в спортзал, чтобы снова поднимать Потом не мог дождаться, чтобы снова поднимать Или там, опускать это вечером И это у него длилось на протяжении там, 20 или, там 15 или 20 лет Правильно ведь, да? А куда же делся этот Ади диккельс Боже, запомнил Ади диккельс Он делся в никуда Какая была между ними разница? Один был упорный и посвящал этому много времени. Потому что одному нужно было больше. Вот если мне нужно, как всем, я буду делать это 5 минут. А если мне нужно больше, я буду делать это 10 минут. А если я хочу быть шварценеггером, то я должен буду делать это 20 минут утром и 20 вечером. И так на протяжении года. А по сколько раз? Как настоящий спортсмен, плавно увеличивая нагрузки, даже вот такие, вы представляете, можно ли не делать все остальное? Я считаю, что если деньги очень сильно нужны, то после такой практики можно начитать заклинание, ну, какое-нибудь он шилай джай бла». Допустим, я могу после этого почитать мантру он шилай джай бла».